И, как коммерция, она вообще не интересна никому, ну, практически. То есть ее можно сдавать, было там за какие-то очень маленькие деньги. Нежилое помещение, вот, и перевести ее в жилое. То есть цена выросла в два раза. Намекнули, что нужно немножко доплатить. Следующий момент – это как раз инвестиционный портал города Москвы, то есть департамент городского имущества. Сайт вы видите – investmoskow.ru. Можете себе сделать закладку, там тоже есть интересные предложения. Есть предложение аренды от города, есть продажа есть жилых помещений, нежилых помещений. Хотел немножко рассказать один из своих кейсов, чтобы много времени занимать, как я поучаствовал на портале ДГИ выбрал для себя один объект это город Москва адрес вы видите Дмитровское шоссе 33 корпус 1 первый этаж это нежилое помещение вот недалеко от метро Петровско-Разумовская 900 метров свободное назначение площадь 43,8 квадрата начальная цена 2 миллиона 163 тысячи в принципе интересная цена но проблема в том, что это помещение находится не на первой линии, это далеко не стрит-ритейл, это находится во дворах. И, как коммерция, она вообще не интересна никому, ну, практически. То есть ее можно сдавать, было там за какие-то очень маленькие деньги. Площадь маленькая, 43,8. То есть здесь нет отдельного входа, здесь вход через подъезд. Вот, это еще один минус, для красной и белой нужно хотя бы 100 квадратов. По планировкам это была. Когда-то полноценная двухкомнатная квартира на первом этаже. То есть она просто небольшая, но почему-то ее город перевел в нежилое помещение. Соответственно, как коммерческий объект это не интересен, как квартира на тот момент она стоила в районе где-то ну наверное 6,5 миллионов. Вот. И, ну, а статус это иметь нежилое помещение. То есть на тот момент у меня родилась стратегия купить нежилое помещение вот, и перевести ее в жилое. Чем я целый год и занимался. Вот, но так в конце и не перевел. А, что было дальше? Ну вот немножко фотографии. Это вход. Вот три окна справа. Это это нежилое наше помещение. Это дом. Вот в таком виде продавалось это нежилое помещение. То есть видите, да? Это убитый объект абсолютно. Там нужно все абсолютно менять. Вот э, обои, кстати, крупный рисунок хороший, да? вы сегодня говорили. Да, зона вот уже поклеена под кровать. То есть в принципе я не планировал много вкладывать туда, да, вот, интернет, он там проведен. Вот в таком состоянии этот объект выглядел изначально. Вот расстояние метро петровско разумовская там, но буквально 900 метров, видно, что этот объект, вот, где песочные часы, во дворах находится на второй линии. То есть, ну, в общем-то, не интересен, он никому был. Как проходил аукцион? Это было аукционное повышение. Стартовая цена была там сколько? 2200, по-моему, или 2100. Вот так она поднималась, и в итоге я его забрал за 4542. То есть цена выросла в два раза. Да? Для нежилого помещения, для коммерции это, в принципе, очень дорого и бессмысленная покупка. Для квартиры, так как это не квартира, но стоит 6500, в принципе, разрыв какой-то был. Я решил, думаю, надо попереводить. В общем, смысл перевода в чем? Я занялся, решил делать это сам, чтобы пройти этот путь, вот, научиться переводить, пройти все процедуры. Пошел во все службы, то есть начал читать информацию, как с чего начать, там получил заключение в БТИ, пошел в СЭС, получил там, сделал кучу анализов этих всяких исследований, там получил заключение, сделал проект. В общем, в итоге на заключение СЭС, на проектную документацию, что соответствует жилым нормативам. Там просто стали писать приостановки, писать замечания, давать отрицательное заключение. Мне там намекнули, что нужно немножко доплатить, да, и все будет хорошо. Я на этом моменте остановился, думал, я этого делать не буду, и продал его как апартаменты, как нежилое помещение. То есть она была, ну, в общем-то, квартира, я ее, кстати, этот год я сделал ремонт, то есть вот то, что получилось в итоге. Сразу скажу, инвесторский ремонт, вот он более-менее свеженький, то есть, ну, это я не стал делить, потому что я в тот момент занимался переводом, я ничего не делил, не делал никаких перепланировок, сдавал просто двухкомнатные квартиры. квартиры. Причем я ее сдавал выше рынка, потому что средняя цена э, двушек там была аренды в месяц 35, я ее сдавал за 40. Плюс э, арендаторы оплачивали полностью всю коммуналку по квитанциям, не только по счетчикам, но всю. Вот. в итоге это было дороже, э, ну, и причем это было, было нежилое помещение, регистрироваться там было нельзя. То есть, временную регистрацию сделать нельзя тоже. Ну, вот за такие деньги я сдавал. Соответственно, это вот такая инвест-кухня небольшая, и продал я его за 6-750 через год. Вот, в итоге я заработал 47% за 12 месяцев, то есть, те деньги, которые я... Потратил на перевод, в принципе, мне арендаторы компенсировали, даже там осталось, ну и вот моя доходность составила 47%. Это вот такой кейс, если бы я продавал, то есть, ну, за, за год стоимость квартир и апартаментов, я бы сказал, что она практически сравнялась. Поэтому удалось продать за такие деньги. То есть, раньше я планировал переводить, потом, ну, без перевода получилось продать за эту сумму. Когда я уже просто надоело ходить и там <смех> относить куда-то деньги непонятно. Решил продать. Доходность 47%, то есть 4 4500 цена покупки, там в ремонт я вложил не так много, там порядка, наверное, 250 тысяч за полтора месяца вы сделали, и все остальное время я сдавал. В территории инвестирования совместно с небольшой группой инвесторов мы выкупаем имущество с торговкой Банкротству. мы ищем крупные лоты, потому что именно там находятся самые вкусные цифры и самый большой дисконт, потому что наша средняя скидка составляет... 59% на недвижимость в Москве и в Подмосковье. Если вы хотите вместе с вами с нами осваивать такие крупные объекты и выходить из них через продажи, просто на автопилоте получать пассивный доход, мы все делаем под ключ, вы просто участвуйте в пуле как инвестор, напишите мне в инстаграм, я расскажу, какие варианты есть на данный момент.